Этот рецепт приготовления черничного штризеля, как по мне, настоящий шедевр. Хрустящий штризель, нежная основа и кисловатые нотки черники, пальчики оближешь, так это вкусно. Мне кто-то сказал, что этот пирог похож на венский штрудель, не стану отрицать, комплимент приятный, но все же этот черничный штризель в домашних условиях я люблю готовить совсем не поэтому, просто это легкий рецепт а результат меня еще ни разу не разочаровал. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Сделаем основу, взбиваем масло с сахарной пудрой, затем по одному добавим яйца, продолжая взбивать, дальше, мюка и ванилин, тщательно перемешаем. 2. Чернику смешаем с мюкой, 1 столовой л и крахмалом, 0,5 чайной ложки, а затем аккуратно добавим в тесто, выкладываем в форму для запекания, можно чернику веяложить отдельным слоем поверх теста перед тем, как добавить и крошку. 3. Для штризеля смешаем муку, масло и сахарную пудру в блендере или миксере, должна получиться крошка, которой мы посыпаем пирог сверху, запекаем при 200 градусах примерно 40 минут. 4. Все готово. Приятного аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество. Далее. Мука 200 грамм плюс 50 грамм для штризеля. Масло сливочное 120 грамм плюс 50 грамм для штризеля. Сахарная пудра 100 грамм плюс 50 грамм для штризеля. Черника. 10 столовых ложек яйца 4 штуки разрыхлитель 0,5 чайных ложки крахмал половина чайных ложки количество порций 45 не пропустите самые вкусные подпишитесь выразите свое мнение в комментариях удачного дня